Всем привет, с вами Кинорезка ВДВС. Если вы смотрели последнюю часть Отряда Самоубийц и не поняли, что за финальный босс в виде морской звезды, кстати, это не спойлер, Старозавоевателя показали еще в трейлерах, или вы только собираетесь ходить на этот фильм, а я вам советую пойти, мне по крайней мере понравилось, так вот, вам всем точно надо знать, кто такой Старозавоеватель. Ведь как показывает практика, у нас много кто вообще не слышал об этом культовом злодеи для всей вселенной DC. Кстати, не только злодей, Стара был еще и героем и помощником Бэтмена. Но это уже отдельная история, которая будет в конце данного видео. В общем, поехали. Старая завоеватель это гигантская огромная морская звезда, телепад из далекого космоса. И хоть в фильме Стара представлен не в классической роли, а под видением Джейнса Гана, но общую суть данного персонажа я вам постараюсь донести. Стара, как ни странно, это логики на вселенной DC. Да-да-да, первое появление нулевого стара состоялось в 1960 году. В многочисленных мирах, разбросанных по бескрайней вселенной, жизнь начиналась с простейших форм и постепенно развивалась в нечто сложное. В нулевом мире еще на заре времен началась война за выживание между смертоносными тварями. У чудовищ был только один мотив – постоянное истребление конкурентов. В конце концов остался только один вид. Не самый сильный физически, но самый ловкий и самый беспощадный. Тот, которым оказалось мало одного нулевого мира. подчинил подчинился множеству миров, пока не наткнулся на Землю. Пришелец обратил внимание на своих дальних родственников, обычных морских звезд, и наделил их частичкой своих колоссальных психических сил. Но расслав своих звезд по всему миру, Старо ненароком привлек к себе внимание величайших героев Земли. Зеленого Фонаря, Супермена, Бэтмена, Чудо-женщину, Флэша, Акумена, Марсианского Охотника. И они впервые объединились вместе для сражения со Стара, победив его с помощью негашенной извести, как оказалось. Именно манипуляции Стара стали причиной полноценного основания Лиги Справедливости Америки. Историю появления самого Стара и его путь от инопланетного паразита до завоевателя телепата раскрыли только в 2009 году, почти 50 лет спустя после выхода первого комикса про него. Выяснилось, что история происхождения Стара более сложна, чем борьба и эволюция. Чувствуйте, прошло 50 лет, а персонаж не забыт. Ведь все это время он нет нет, да и появлялся в киновселенной на страницах комиксов. Стара был завоевателем и даже в одной из вселенных был членом Лиги Справедливости. Но вернемся к истокам. До того, как Старо посетил Землю, Рой из тогда еще примитивных звезд-паразитов прилетел на планету Хатарею. Как мы помним, нулевые звезды телепаты. Как оказалось, и жители планеты Хатарея тоже владели телепатией. Хатарейцы не подались и смогли защититься, подняв восстание с целью убить материнскую звезду, контролирующую всех остальных нулевых звезд. Убийство королевы Роя взяли на себе двое братьев, Коби и Андрес. Они пробрались в логово звезд. К несчастью обоих... Паразиты смогли захватить разум Коби, который под контролем звезд убил Андреза. Осознав, что он отворил, и почувствовав все горе всей планеты и осознав содеянно, он освободился от контроля, но сошел с ума. в Коби поработил материнскую звезду, захватил власть над Роем, надел броню Гримдарк и объявил начало похода Старого Зоевателя против Вселенной. Поглощая новые знания с помощью своих слуг и отправляя армии звезд на новые планеты, Звездный Верлорд построил из покоренных миров Межгалактическую Империю. И если вы подумали, что Стара был всего лишь маленькой в руках Верлорда, то это не совсем так, скоро вы поймете почему. В фильме, как и в комиксах, визитная карточка Стара это звездные наморники, превращающие носители в безмолвные марионетки. Откуда у Стары столько детей? А все просто — морские звезды без пола, и поэтому пришельцы могли создавать миллионы своих копий спор, распространяя психический контроль по галактикам. И далеко не все из них оставались прислужниками Коби. Именно наш Стара выбился из этой общей массы звезд. Уже по первому плану Стара можно было понять, что он редко действует напрямик с помощью грубой силы. Опыт выживания в нулевом мире на генетическом уровне в комбинации с деспотичными амбитцами Коби научил все версии Стара, что гибкая стратегия намного весомый аргументы, чем большой размер. А Огана размер был большой. Поэтому большая часть атак Завоевателя включают интриги и обман супергероев. Попахивает Локи. К сожалению, этого нет в фильме. Здесь Стара больше похож на большого, тупого, непонятного, непонятное такое существо, которое, не буду сполерить, просто раскрыть такого персонажа в столь коротком хрометраже было просто невозможно. Поэтому в фильме Стара гораздо сильно, очень сильно упростили. На самом деле он может посоперничать с Локи не только в искусстве обмана и сбора врагов ради общей цели, но и в хитроумности. Например, в Лиге справедливости Европы Старо убедил Лигу справедливости, что он умирает, и единственное предсмертное желание – это вернуться домой. Но когда пришельцы отправили его в космос, он распылил свои споры на Западной Европы. А в другом комиксе Старо из недалекого будущего удалось захватить пять колец корпуса Синестра, чем одноглазый властин колец, естественно, распорядился с умом, подчинился их помощью других злодеев и натравил на титанов. Понадобилось две команды супергероев из разных временных линий, чтобы помешать завоевателю. Уничтожить Старо непросто, ведь он умеет размножаться при помощи двойников. Он буквально может регенерировать из мельчайших частичек своего организма. Это подводит нас к основной его сверхсиле, пятиконечный циклоп фактически бессмертен и неуничтожим, что помогло ему выжить на просторах комикса все эти 50 лет. Была даже история, в которой наша морская звезда смогла телепатически контролировать весь мир и ни одна планета были им покорены. Старо очень важен для DC, но к сожалению в наших регионах мало кто о нем слышал. Старо очень часто мелькал в крупных ивентах DC, что обычное дело для крупных злодеев, а Старо был очень крупный злодей. Напоследок история. Очень интересно, чуть-чуть дольше, чем обычно. И в этой истории Старо бился против очередной лиги героев, и он так вдохновился их смелостью, что в итоге пожертвовал собой для спасения вселенной. В этом комисе Старо был не самым главным злодеем. В этом комисе Старо победили. И теперь начинается самое интересное. Из останков злодея Бэтмен вырастил новую звезду, маленькую невинную, и назвал его Джара. Размер он такой чуть ли не с банку был. Но, ну, естественно, побежденный злодей это был Старо. Все это подводка самому важному современному сюжету про внеземную звезду. Джаро фактически стал чистым листом без злодейских замашек. Бэтмен стал растить его как помощника. Однажды он почувствовал, как Льон смерти набирает мощь, и испугался, что они убьют его отца Бэтмена. Даже Джара считает Бэтмена своим отцом, и все, что ему нужно, это его любовь и признание. Как показывает практика, это кратчайший путь, чтобы стать Робином. Джара, желающий впечатлить родителя, нарядился в костюм Робина и отправился на сражение со злодеем. А вскоре ему на помощь пришла вся Лига Справедливости. Вместе они победили зло и признали Джара лучшим Робином в истории. Вот только ничего этого не было. Джара действительно почувствовал угрозу, но решил промыть мозги супергероям, чтобы они держались подальше от Легиона и погрузил в их сознание вымышленную иллюзию. Бэтмен же сумел убедить малыша что героями их делать – противостояние страху, а не бегство от него. Звездный Робин сошел с кривой дорожки и отказался от ментального порабощения людей. К тому же он все-таки предупредил Лигу о будущей атаке Легиона, что сыграло важную роль в будущем. После инцидента с подчинением Лиги Справедливости джараб переоделся в миниатюрную тюремную робу и жизнерадостно отправился отбывать наказание. Однако миру понадобилась помощь самого могущественного телепата во вселенной. Так Джара из пришельца Завоевателя окончательно трансформировался в героя и спас мир. В этот раз, по-настоящему, это был его звездный час. Надеюсь, вы поняли весь масштаб данного персонажа на протяжении этих 50 лет, а по-моему уже 60 лет, и какое место он занимает в этой киновселенной DC. Жаль, что в фильме «Отряд самоубийц» данному злодею не суждено было реализоваться в полной мере, хотя, может быть, я ошибаюсь, если вспомнить про его регенерацию? Хм... Надеюсь вам данное видео понравилось, вы немножко узнали о старых завоевателе. С вами был Акинорезко, пока-пока и увидимся в очередном видео.